Итак, дорогие друзья, вторая карта, карта Дедрейн. На манган против Нукуса. И здесь уже на манган начинают в сильной стороне. Нукус будут атаковать. И для них, наверное, это благоприятный исход развития событий, потому что я уже говорил, что э, коллектив. Из э, Гордон э, Нукус, играют Трейн достаточно Неплохо э, Для того, чтобы в принципе побороться Здесь за счет по картам 1-1 э, Поэтому Вторую половину они будут играть Вообще в сильной стороне, так что тут э, Знаете ли, мои полномочия Как говорится, все вот, вот собственно и все Ну, удачи командам в очередной раз Всем, кто сейчас находится на трансляции Как всегда, по привету и хорошего настроения Ну а мы смотрим ну, кустцы уже пытаются сейчас навязывать э, своим соперникам на точке Б э, свое видение Counter-Strike, так скажем, да, начинают уже э, вовлекать их в какие-то перестрелки. Игроки обороны при этом тоже позиционно, кстати, не так уж и плохо стоят. Uh, поэтому, ну, выход, да, на Б Очевиднейший Сайджин, кстати, минус по робсу И неочевиднейший выход на Б Вот так вот, благодаря Сайджину И минусу в апдауне Команда Нукус принимает решение Сыграть именно точку А Азарт Азза-за, -за, за азарт, а за азарт. Один только минус успевает сделать азарт. Далее череда небольших разменов. А Доти забирает Саматова Сайджин. Опять же, достаточно вольно позволяет себе гулять по точке. Джапа, кстати, кстати, Джапа выпрыгивает из зигзага очень по таймингам. Кензо. Так, а что это, подождите. А что это за лаги, глюки, баги такие-то? Почему? Так. Интересно-интересно. Интересно-интересно. А, я думаю, вы заметили, да, что Нукус сейчас в атаке, но как-то так вот получается, что как будто бы и не в атаке. Так, дорогие друзья, у на момента. Так, сразу говорю, что сейчас, возможно, может упасть трансляция. Не разбегайтесь. Категорически не разбегайтесь. Сейчас все починю. Так бывает иногда, к сожалению. Все это, как вы знаете, техника. И техника иногда а, дает сбой. что уж здесь а, греха таить, как говорится. Так, вот. Теперь все правильно. Так, если падает трансляция, ребятушки, не разбегаемся. Вот, собственно, вот. Я, собственно говоря, вернулся. Трансляция, вроде бы как, не упала. А, ну, еще разочек, а, пусть пистолеточка у нас на заднем фоне поиграет. Я ее для вас уже прокомментировал, поэтому второй раз комментировать не буду. А, быстренько почитаю, что у нас тут в чатике происходит. Брат, что будет, если сыграет маргой на манган или на Манган и Академия Дестры? Не знаю. Честное слово, не знаю. Но ну, для этого их, как минимум, нужно в рамках какого-то турнира. Столкнуть, да, а сделать это будет не очень просто, потому что, насколько я понимаю, сборные городов из Узбекистана не так часто играют турниры на фасткапе, а на фасткапе зачастую проводятся турниры среди паблик-серверов, соответственно, я думаю, жители Узбекистана играют на узбекских паблик-серверах, поэтому они будут недопущены до этого турнира, ну, то есть им где-то как-то надо самим между собой договариваться и тогда играть. Сейчас проводится турнир или запись. Это запись, Умар. Я вот думаю, пацаны с Узбекистана играют на голову лучше, чем челики с фасткапа. Некоторые пацаны с Узбекистана. Не, некоторые, да, я полностью согласен. Некоторые есть, есть, есть хорошие игроки. Ну, есть хорошие игроки и там, и там. Что, что лучше, М4А1 или АК? Ну, это исключительно зависит от ваших способностей в игре. Если вы хорошо прицельно умеете стрелять, то калаш однозначно. Потому что убойность гораздо больше. Если вы хорошо умеете стрелять э очередями и умеете их контролировать, то лучше м потому что она гораздо плавнее. Ну, а так вообще дело каждого. Если в реальной жизни, то автомат Калашникова, по моему сугубо личному мнению... <смех> ну, это такое 4 в 4, дорогие мои друзья Атака готовится к выходу на точку Б но ну, готовность получается достаточно такая себе Смазанная, честно говоря А Доти 3 минуса На приеме точки Б И Саматов остается в гордом одиночестве При этом бомба-то выбита И за ней по-хорошему Идти не очень будет удобно но Я только хотел сказать Но у э, Саматова достаточно хорошая позиция Он находится в спине соперников И может опять же понадеяться на то, что он кого-то убьет Но нет, все получилось немножко не так, как э, я хотел озвучить Все получилось э, совсем с ног на голову Ну и в результате 2-0, короче, для наманганцев Пока начало хорошее, для Кузчан не очень Но в целом можно как-то еще жить. Минус от... 2 э, минус от Эрика, минус от Кинзо и два от Адоти с Джапой еще. Вот так. Молниеносный раунд, дорогие друзья. Вообще понять толком ничего не успел. Единственное, что я успел понять, что на точке Б у Нукуса получилось все не так гладко. Но за счет чего и как? Вообще ничего не успел понять. Сверхбыстрый раунд. Как ты думаешь, кто выиграет? Академия Дестры, Тачан или Наманган? Вот мне интересно. Ну, я думаю, если мы возьмем даже вот так между собой Академия Дестра и Тачан, я думаю, выиграет Тачан. Поэтому давай тут смотреть, кто выиграет, на Манган или стак Тачана. Не знаю, думаю, стак Тачана. Саматов и Азарт поперестреливались. Азарт погиб. Пробс забрал Саматова. Минус отходжина. И Эрик. И Эрик попадает... Джаб, простите, попадает под снайперскую винтовку Сайджина, а вот Эрик как раз уже ни подо что не попадает, Эрик будет пытаться спасти свой девайс, потому что первый девайс... Ой, смотри, за Эриком уже хвост. За Эриком уже хвост, отправляется Кинзо убивать своего а, визави. А что у нас, кстати, сейвит Эрик? Эрик сейвит эмочку. Ну, кстати, по всей видимости, все-таки засейвит. Что-то мне не кажется, что его кто-то найдет. Хотя, конечно, если Кинзо будет бежать очень быстро, то может найти. Но сам при этом бы с 19 холспоинтами еще бы не погиб. Ну, все, да. Можно смело констатировать факт того, что Эрик э, девайс засейвил. Ну, а также можно констатировать факт того, что Нукус выиграл раунд. Первый девайсный раунд в атаке сразу получился... Ну, я считаю достаточно добротным, конечно, не без участия снайпера, не без участия автоматов Калашникова и раскидки, разумеется, от Нукуса, то есть тут не просто технически он был слит на манганцами, он был выигран изначально, так скажем, на самой ранней стадии этого раунда. Ну, сейчас э, раунд начинается с поджима винта, и на винте сразу <сих> отпиливают голову Ходжину. Беда, беда печаль. но кусовцы потеряли одного из, опять же, хороших стрелков, не дав за него размен, потому что рядом, ну, банально просто не было никого, кто мог бы разменять. Сайджин погиб в перестрелке с Робсом, неравная перестрелка снайпер против автоматчика, ну, что уж поделаешь, против штурмовика, давайте, наверное, скажем так. Минус от Робса по Кензо. Не может никак остановиться. Робс продолжает отстреливать соперников. Кстати, появляется также и снайперская винтовка у Азарта. Ну, позиция весьма хороша. И Азарт забирается забирает с этой точки Саматова. И еще и Чингисхан погибает. 4-1. Все-таки тяжеловато, конечно, идет первая половина для игроков из Нукуса. И в этом, опять же, нет ничего удивительного, потому что слабая сторона. Куда интереснее будет смотреть за в обороне, именно то, что они там сумеют наоборонять. Ну а пока на Манганс, опять же, показывают железобетонную, на мой взгляд, оборону. Джапа, отличная аркада и прям, с... прям сразу сходу два минуса, минус один от ропса. И раунд уже, опять же, не выглядит как, как раунд, который можно выиграть. Да. Да, Сайджин забрал Эрика. Но, опять же, и это тоже далеко от э, намеков на победу. Половина лайфбара, и нужно забирать еще четверых. Ну, забрал калаш, но даже не успел выстрелить с него. Вот в чем дело, понимаете. 5-1. Вот, кстати, Чингисхан на второй карте до сих пор еще минус ни одного не сделал. Это грустненько. Правильно понимаю, победитель этой карты будет играть с бухарой один за выход в финал. Не совсем. Смотрите, полиграф Арестархович, у нас еще есть финал верхней сетки, из которого одна из команд э, попадет в нижнюю сетку. То есть сейчас мы, ну, условно говоря, смотрим э, скорее полуфинал, наверное, или даже четверть финал нижней сетки. В общем, сейчас вылетает одна команда, потом с верхней сетки э, финал... Верхней сетке это Ташкент и Самарканд Проигравшая команда попадет в нижнюю сетку Сыграет с победителем данной пары Потом там еще где-то бухара, понимаете Как бы я бы объяснил более детально и более четко Если бы у меня была бы сетка перед глазами Но сетка там была настолько импровизирована и записана от руки Плюс в турнире участвовало 9 команд Из-за этого сетку уже не очень получается красиво нарисовать Поэтому и сложно объяснить, как это все происходит что стало с Самаркандом? Ничего, они следующий матч играют. Вот сегодня они играют после а, Намангана и Нукуса. 5-2, дорогие друзья. Нукус, ну, с трудом, я бы так сказал, с трудом. Но все-таки выиграли раунд, поэтому здесь как бы важно понимать лишь одно. А, сколько усилий было приложено к победе, не важно. Важно, что была победа. А вот насколько тяжело она далась, в Counter-Strike это все-таки не так уж и важно. Робс! Даблкил минус трипл полкилл от Ропса минус один от азарта, и саматов один в 3. Ну, минус по азарту, 35 хп, правда, осталось, конечно, маловато для того, чтобы чувствовать себя комфортно, но все-таки и не 10 хп, например, да. А, пару пуль нужно будет попасть в саматова, и только после этого он погибнет, поэтому есть надежда, да, так скажем. Я тоже вот не догонял. Спасибо за разъяснение. Не за что, Полиграф. Всегда пожалуйста. 6-2. Джапа добирает а, Саматова. Что, в общем-то, опять же, не сильно удивительно. Потому что, хоть и, как я говорил, есть возможность выиграть раунд. Но эта возможность достаточно сложно реализуема в таких реалиях. Если бы хотя бы была поставлена бомба и, например, Саматов играл ее уже от... Э... Вот вражеского ретейка в таком случае можно было бы надеяться на перспективное и светлое будущее. Но тут как бы все надежды закончились, не успев появиться. Ну и к слову, бай. Бай у команды из Нукус, как вы видите, тоже... Заслуживает отдельного внимания. Двум игрокам на девайсе не хватило. Это пистолеты, да. Ну, вот один из этих пистолетов, кстати, уже вооружен девайсом, дорогие мои друзья. Чингисхан. Ну, забрал девайс и просто теперь можно заходить уже в спину к сопернику. Если, конечно, есть желание и вообще есть план выхода на точку Б. Эрик. Кстати, Эрик... Кстати, Эрик проиграл перестрелочку Чингисхану, минус от Кензо. Ну а вот тут уже, дорогие друзья, мне кажется, что ничего не сможет спасти раунд для Даманганцев. Но ну, это, опять же, мне так кажется, возможно. Азарт! Вынужден отдать позицию, а тут джап в спине. А вот джапу в спине-то как раз, ну, Кусы не ожидали, минус от азарта. Да ладно, чинкисхан Чингисхан! Третий уже, по-моему, минус в, в, в, в, в этом раунде. Полиграф, большое спасибо за донатик. Сообщение Полиграф прикрепляет у нас. Нукус, просыпайтесь. Проснуться. Будем надеяться на то, что проснуться. Хочется увидеть что-нибудь в духе первой карты. Сайджин с джапой 1 на 1. 16 хп против 22. Но времени нет у Сайджина на победу. К сожалению, нет времени. Слишком медленно, Нукус. Делали свои стяжки-перетяжки И достаточно результативно отдали седьмой раунд Где был турнир? А, турнир проходил в районе а, Гуждиван Или Гу Гудживан, как там правильно Я все время не могу запомнить Привет, Борис Бритва Привет, Нурик, привет Шаги от победы в первой половине сейчас находятся на манганце. Я напоминаю, что первую карту они выиграли со счетом 19-17 на карте D Inferno. И если вдруг они сейчас выиграют трейн, то они лишат нас просмотра карты The Dust 2. А если же Нукус выиграют трейн, то welcome to пыль 2. И начнем смотреть. Робс! Минускинзо. Ну какие? Господи, фу! Ну, зачем ХЛТВ постоянно пропрыгивает совсем, э, вот, в совсем ненужные моменты? А Доти? Э, забрал Чингисхана, Сая Джин забрал Робса, и вот кто-то меня спрашивал в чате, да, а Доти или Сайджин? Ну, вот сейчас в теории э, равная ситуация. То есть 100 хп у Адоти, 80 у Сайджина, но что самое главное, они оба с одинаковыми девайсами неплохо. Ну вот опять же, смотрите, как да зачем так Сайджин, зачем? Вот, а, объясню ситуацию немножко так вот просто технически. Если бы Адоти стоял здесь, то позиционный перевес был бы у него. Ну а учитывая, что он открывался, позиционный перевес перешел на сторону Сайджина. Поэтому то, что сейчас... Сайджин выиграл перестрелку. Не столько заслуга Сайджина, сколько глупый поступок от Адоти. Не обессудьте, конечно, господин Адоти. <звёк> Привет, Саня, как дела? Меня узнал? О, Зод, конечно, узнал вас. Видите, я специально стараюсь акцентировать внимание на том, что вы О, Зод. А то вы так меня тогда пристыдили в предыдущий раз, что я назвал вас Азодом. Поэтому теперь стараюсь говорить Озот. Это, конечно, тяжеловато, но вроде получается. Даблкил от жапы, минус от снайперской винтовки Сайджина. И, кстати, эта снайперская винтовка по-прежнему жива и продолжает представлять опасность для своих соперников. Ну, минус по Саматову. Ходжин, конечно, мог бы разменяться, но слишком далеко находился, да и девайсом при этом не обладает. Но зато размен дает Сайджин, кстати, вновь убивая Адоти. Опачки! А Эрик-то зачем там оказался? Вот это для меня еще большая загадка, дамы и господа. Ну что, джапа остается один против двоих. Порой мне нравится, как команды сами на ровном месте оставляют себя без преимущества. Вот вроде бы оно сейчас было у Номангана, ну как минимум позиционное. И я думаю, с этим глупо спорить. Но сами же Номанганцы пошли зачем-то куда-то аркадить. И просто погибли на Нукусовцах, которые готовы были к тому, что их сейчас будут аркадить. 7-4. Забыл прибавить Нукусу. Да, полиграф я заметил. Ну, уже прибавил. Парис Бритов, когда была игра? Ну, Нурик, вам там Радо уже ответил. 14 мая, да. А, -а, а еще один. Раскинулся гранатами, побежал, закупился на последней секунде. Ай-яй-яй. Привет, Найв, Гуд лак, Нукус. Ура! приветствую и приятненького вам просмотра, разумеется. Саматов. Контакты только что сейчас э, происходили на шестой линии, но при этом, кстати, впервые контакт произошел. Даже не на шестой линии, как вы могли бы заметить. А на аркадных действиях э, в соточке, да, сюда просто в наглую забежал Азарт и забрал Ходжина. Это чревато последствиями для команды из Нукуса. То есть они потенциально могут получить у себя... В спине соперника Который, как минимум, может Начать играть в разрез Планом, да, и, как вы видите, теперь Кензо вынужден периодически посматривать спину Чингисхан минус Джапа Сая Джин, как можно было промахнуться Сая, ну, ну, ну как Как такое получилось В турнире два игрока по никнейму Адоти, нет, один Это все один и тот же Адоти Эрик, дабл Kill. И не сумел застрелить Саматова, как такое получается, загадка, бешеная загадка, но полиграф, видите, ваш донат помог, помог проснуться команде из Нукуса, и как вы видите, действительно, да, Нукусцы сумели. Как думаешь, есть возможность того, что 1.6 снова будет популярен в плане турниров? Нет, однозначно нет, Тимка. Любительские турниры будут, да. Но профессиональная киберспортивная сцена закрыта для 1.6, пока там есть CS GO. Минус от Чингисхана в завершении очередного раунда. 7.6. Ну, собственно, этот раунд я практически намеренно не освещал. Там толком и освещать-то было нечего. Экономический раунд у обороны. Без девайсов. И сходу практически три минуса прилетело от Нукусовцев, поэтому там даже говорить не о чем. Разобрали по кирпичикам и без шансов. Ну, в очередной раз аркадные действия, кстати, в сотню сейчас будет, видимо, пытаться предпринять азарт. Но знает ли он, что там сразу два соперника его будут встречать. Этот момент, конечно, очень сильно нужно продумывать и просчитывать. И ни в коем случае, конечно, не лезть на рожон рожонкин. и Ходжин, вот те самые два игрока, находящиеся... Тогда еще кину, <бих> чтобы выиграли. Полиграф, спасибо вам большое за 200 рублей. Ну, ну, кус... Теперь вы просто обязаны выиграть при учете того, что полиграф целых 300 рублей мне задонатил для того, чтобы вы выиграли. Ну, вы должны теперь просто выиграть. Никакие, нет и никакие, но не рассматриваются. 7-7, дамы и господа. Ну, кус, камбэчет, кстати, прям при нереальнейшее, хочу заметить. Потому что проигрывали они с достаточно серьезным счетом. И уже ничейка, 7-7, и последний раунд первой половины, и вновь у нас, дорогие друзья, будет итоговый счет первой половины, 7-7. Два АВП и сотни сразу открываются, это Ходжин и, ну, ожидаемо, конечно же, Сайджин. Джин, ну вот Ходжин свое уже отстрелял. Кинзо открывается из апдауна, дабы помочь э, своим снайперам, ну, как бы, хотя бы снайперу, Ок. Сайджин! Какие фазумы залетают, господи. Вот это уже, кстати, наверное, пятый на сегодня прям роскошный фазум, действительно демонстрирующий Сайджина как качественное АВП. Ну а сейчас ситуация 3 в 2. А, атака, правда, разменялась для себя в минус. Полиграф где-то в мире, когда Нукус разменивается в минус, грустит один полиграф. Именно так. Ну, джапа в ожидании соперников на точке Б. Соперники на самом деле на точке А. Правда, этого вот почему-то Эрик не мог знать, что странно и забавно. Но здесь есть еще Робс, кстати. Ой-ой-ой. Ну, тут, конечно, ошибка от Робса. Не стоило начинать стрелять. Не увидев полностью своего соперника, потому что Фамас, как известно, через стену шьет так себе, достаточно слабенько. Надеяться на прошив здесь было глупо. Ну и минус от Кинзо, при этом еще и успел даже отстреляться э, Саяджин по оппоненту. А, ну, Кус в результате выигрывает первую половину, счет 8-7. Одежанцы тоже играют? Нет, команды из Одежана нету. А когда команда Карши будет играть, пожалуйста, подскажите. Бихрус, Карши, один. Заняли девятое место на турнире. Карши, 2 Заняли шестое место на турнире. Поэтому ни та команда, ни другая играть уже не будут. Минус от Чингисхана. По Адоте. Но это, видимо, будет рестарт. Да, я тут вижу, у нас один АФКшничек стоит. Да, и вот и он. И вот и он, рестарт. Посмотрели статистику. Блин, забыл. За... Не, по-моему, я там может. Ладно, на записи потом пересмотрю. Но мне кажется, я там жмякнул на пару секунд буквально. Просто ее, возможно, было нельзя прочитать, но на записи можно будет поставить паузу и посмотреть. Итак, пистолетка. Не пистолетка Ходжи на ФК. Я думаю, будут опять рестарт. Сейчас полуфинал, Сэлбек. Я бы, наверное, сказал, что этот матч где-то четвертьфинал нижней сетки или полуфинал. Затрудняюсь точно ответить, но думаю, наверное, четвертьфинал. Потому что потом победитель играет. Против кого там, кто там будет играть? Против проигравшей команды в финале верхней. Это получается полуфинал. Да, наверное, знаете, по сути, это где-то четвертьфинал как раз нижней сетки. Но ну, могу ошибаться. Но полуфиналы были сыграны на предыдущем стриме в пятницу. А доти? Минус Ходжин, минус от Чингисхана. Тут теперь уже вроде шевели со всей, Поэтому, наверное, это уже реально пистолетка. На манганцы не очень хорошо начали эту пистолетку. Но... Е... Серьезно? Ну а сейчас-то зачем рестарты? Ну все же, вот все 10 человек... Все шевелятся, все живы-здоровы. Ну, окей. Попытка номер два. Space One а на этом... Еще один рестарт. Господи. Ребятушки, ну прекратите, пожалуйста, так много рестартов делать. Где они играют? А, ну так, на этот вопросик там а, в чатике, я думаю, кто-нибудь ответит. Подскажите ребятам, где играют. Ну чтобы я да еще один рестарт <смех> прикалываетесь что ли еще один рестарт сильно мне кажется на самом деле что кто-то просто гриндит хороший респаун под точку Б почему я так могу говорить потому что сервер э, запущен с компьютера Адоти и Адоти э, собственно говоря Единственный, кто может дать здесь сейчас рестарт Да, ну, правда, конечно, через Аркон могут сделать это многие, да Но я не думаю, что кто-то, кроме Адоти, стал бы это делать И... Такое ощущение, что действительно, Гриндели просто хороший респаун Ну, ладно Джапа Потерял 40, 100, Сто процентов здоровья потерял Хорошая Хаешка от Ходжина прилетела Саматов минус азарт. Ну, в результате раунд, опять же, захлебнулся, не успев начаться. Тут 2 хп у Эрика, у Робса 48 и Доти с 16 хп. Ну, в общем-то, тут даже уже практически говорить не о чем. На зелень никто и не пойдет. Ну, попытка вытянуться под он может еще быть. Ну, и может попытка быть выхода на точку Б. У Кинзо осталось 16 хп. Играть надо, конечно, поосторожнее. Потому что, по сути, Кинзо является опорником на точке Б. На дальней дистанции будет помогать Ходжин. Ну и минус от Чингисхана еще неожиданно прилетел. Минус от Кинзо. А Доти последний. И 16 хп. Сами понимаете, не очень удачное количество. А Доти, кстати, здорово поймал Кензо. Красиво, так скажем, поймал. Но ладно. Красота минуса не позволяет выиграть на вангансам пистолетку. Ну, Акмалу я, так скажем, выдал э, модерку не на постоянно, а только на время, э, так скажем, вот сегодняшнее и завтрашнее, да, потому что сегодня ребята из о, Узбекистана э, решили немножко поссориться в чатике, и так как я давно достаточно знаю уже Акмала по своим трансляциям, я ему выдал э, права модератора для того, чтобы он регулировал чат, так скажем, на языке, который я не знаю. Спасибо вам, что вы сделали прямой эфир, мы любим вас Вай-вай-вай, спасибочки И вам тоже большое-большое спасибочки Обнял И, ну, расцеловал, но чисто так вот По-дружески, не, не подумайте Да, поэтому Акмал у нас сегодня, да, исполняет роль Переводчика ну, развал очередной, собственно, экономический раунд у Намангана я, честно сказать ты и не ожидал, что будет более-менее сносным. А если вы спросите, почему я так заранее Наманганцев похоронил на экономическом, ну, когда я увидел, что они пытаются сыграть его медленно и осторожно, я сразу понял, что он не сработает. Потому что на трейне, мне кажется, из, наверное, 10 медленных раундов на экономическом для атаки, ну, дай бог, чтобы атака выиграла, ну, хотя бы половину. То есть, я думаю, скорее это будет победа, может быть, в двух раундах. Вот и не более того. Вот попытка сыграть агрессивнее от наманганцев. Заметьте, еще даже по карте Инферно можно это заметить. Работает куда чаще и куда более способна она, как мне кажется, к победе, так скажем. да, Привести команду наманган. Азарт? разглядел, Кинзо. Глазастый-то какой. О, а? глазастый и азартный. Минута до конца раунда. Снайперская винтовка у Азарта это не самый качественный девайс конкретно сейчас, но Сайджин уже, наверное, ручки потирает. Ждет, ждет. Ага, сейчас ты подберешь бомбу, я тебя убью и заберу с тебя АВП. Забайтили Сайджина, кстати, на выход с позиции. Минус отхожен, и вот он Сайджин. Ай, отдайте мне АВП. На халяву АВП даже деньги не придется тратить. Радостный Сайджин забирает АВП. Ну а счет 12-7, дорогие мои друзья. Ставки принимаются. <laughs> принимаются только за победу в ставках, <laughs> не выплачиваются выигрыши. Говорю честно. Вы можете сделать ставку по реквизитам в описании, но только не получите потом выигрыш. Все ваши денежки пойдут в виде выигрыша на улучшение канала. Сайджин, минус азарт. Ну и похоронен уже Ходжин, да? Но ну, у нас здесь как бы вроде идет намек на выход на точку А Асапдауна. Если, конечно, будет кому выходить. Потому что пока сидят там игроки а, на Мангана. Нукусцы их аккуратненько отстреливают. И в результате мы вроде бы получили равную ситуацию. Которая, кстати, к слову, для нукусовцев как раз не очень хороша. Минус от Адоти. Ну что, Чингисхан. А тут неожиданно бомба на а уже установлена, да? И что еще более неожиданно? Кинзо. Он, в общем-то, даже никуда не уходил. Но поймал неудачные тайминги и вместе с Чингисханом раунд они выиграть не сумели. 12-8. Ну, первый девайсный раунд во второй половине на Манганце выиграть не сумели. Сумели второй выиграть. Это тоже здорово. Кайфую в хорошем смысле от красивой прицельной игры на АВП. Во, ведь это вообще прям... В этом плане я тебя поддерживаю, возможно, как никто другой. Самое мое любимое, что я вот в Counter-Strike вижу, это хорошее АВП. А, ну, а доте отстрелялся, не попал. Да, потому что там, по-моему, даже и не был на самом деле никого. Это он так на шару выстрелил. Но при этом уже Эрик погиб от рук Саматова. Азарт забирает Чингисхана. Министр иностранных дел. <laughs> это точно, это точно. Нет, это, наверное, значит посол. Это посол, так скажем. 4 в 4. Минус отца Ажина. Ну, точку Б уже, по-моему, захватить как-то вменяемым путем уже не получится. Нужно что-то думать по направлению точки А. Именно этим сейчас занимается Адоти. Ну, Аробс, кстати, позицию на точке Б решил не отдавать. А где еще у нас Азарт? Азарт вместе с Адоти ползают под вагонами сейчас. Партизаны. Кстати, Азарта можно было бы спокойно сейчас убивать э -э Саматову, потому что его соперник, э -э так сказать, ну, Азарт, короче говоря, когда выползал из-под вагона, его было видно с неба, но другой вопрос, что не смотрел туда игрок обороны. И вот теперь Саматов отстрелялся по Адоте. Азарт, разменный минус по Саматову. И 2 в 3. Бомба установлена. Робс очень неосторожно пострелял сейчас по Азарту. Зато очень прицельно пострелял по Сайджину. Ходжин. 12 хп. Ну вот здесь, мне кажется, конечно, Ходжину не выиграть. В силу низкого лайфбара и... Времени нет. Если так вот конкретно сказать. Нет времени на дефьюз. Дефьюзов нет. Поэтому сейф в ВП. Ну, согласились, значит, с отдачей этого раунда. Ребята из Нукуса. 12-9. Привет, срань... Сранек. Господи. Привет, Санек. С Ростова на Дону. Ты лучший, Саня Кнайф. Привет всем. Григорий, приветствую вас и Ростов на Дону. Обняшки, обнимашки. Приветик, приветик. Корши не играет. Корши вылетел с турнира уже. <с 12-9, дамы и господа. Опять же у нас начинается ожесточенная перепалка. Еще раз напомню для тех, кто только сейчас подключился на трансляцию, что команда из э, Намангана выиграла первую карту. Если выиграет вторую, то станет победителем в этой стадии, и Нукус вылетит с турнира. Вот так. Чингисхан, кстати. Первый, кто погиб из команды из Нукуса. Ну а следом погиб и, собственно говоря, Саматов. Снайперская винтовка у Сайджина имеется, по-прежнему, да. А вот пострелять с нее по кому-то, пока не удается. Но я уверен, представится такая возможность. И вот и она. К сожалению, Сайджин не попал. Ну, и как следствие, Ходжин где-то там в одного остается в живых. Можно попробовать... Нельзя. Нельзя попробовать. Даже договорить не дали. Можно было попробовать э, засейвить АВП, но нет, не позволили. 12.10. Эфир раскачался к середине второй карты. Ну, так бывает. Так бывает. Обычно так, в принципе, и происходит всегда. Поначалу ребята еще все не очень активные. Ну, я имею в виду зрителей, да. И... Под конец ребята уже устают, и поэтому самый пик, наверное, обычно приходит на середину трансляции. Сайджин и Ходжин и Кинзо еще в догоночку. Вот это кустцы сейчас показали на Манганцам, где раки зимуют, а Доти и Джапа... Явно немножко шокированы тому, что выход на точку у них получился совсем-совсем не такой, каким они его планировали. А то Тифас Зум не залетел. Пытался Ходжина добить с Глока, но Глок не самый хороший пистолет для того, чтобы вот так вот легко перестреливаться. Кинзо чувствовал соперника, чувствовал и сделал... Долгожданный и важный минус По последнему выжившему на манг... <къем> По последнему выжившему мангансу, дорогие мои друзья Ну и счет закономерно становится 13-10, но Кус Продолжает двигаться К третьей карте, хочу обратить внимание Ну тут, конечно, опять же Вопрос, насколько продуктивно получится Сыграть на ней, но и при этом До нее еще дойти надо Джаб, как вы видите, Саматову не позволяет э, перетянуться на другую точку. Ну и, пожалуйста, фи, -фи, -фи, -фи, -фи, -фи. Вот этот хэдшот от Робс. Хороший хэдшот. Минус от Чингисхана в ответ. Ну, очевидно, конечно, под градом пули гранат находится сейчас точка А. Попытки от Нукуса занимать э, позиции... Для контрнаступления, так скажем, игроков атаки, ну, в какой-то степени даже успешно. Но только в какой-то, на самом деле. Потому что позиционно пока атака, ну, вот нет, теперь уже однозначно атака позиционную борьбу проиграла. Только если руками удастся перестрелять. Робс. Второй минус в этом раунде. На этот раз его жертвой становится Чингисхан. И 70 хп у Робса. И он вынужден просто бежать. Саня, почему канал... Knife TV, А, Knife называется. У тебя ник такой был? Да, когда я играл в Counter-Strike, э, я играл с таким никнеймом, поэтому, собственно говоря, так канал и назвал. Такое я и сейчас, если вдруг играю, играю с таким никнеймом в любую игру, чего бы это ни касалось. Ну, то есть во всех играх, в которых я как-либо принимал участие, я принимаю участие всегда под никнеймом Knife. Ну, либо Knife TV. Мы можем посмотреть ту турнирную таблицу после этой карты, конечно. К сожалению, не можем, потому что у меня ее нету. Да и ее вообще, в принципе, нету. Есть просто список игр, написанных э, на бумажке. Ну, Робс, конечно, легчайше вытаскивает такой раунд, потому что здесь... Как я и говорил изначально, да, на Манган проиграли э, позиционную борьбу Нукусу. Но технически Робс вывел свою команду на бесподобнейший клатч 1 в 3 и выиграл его. Вот. Вот что это означает, дорогие мои друзья. Не все настолько однозначно. И даже технически проигранная позиция порой может стать выигранной из-за парочки ошибок кого-либо. А, ну, кусты, кстати, могут после такого поймать дезмораль на самом деле нехилую. Потому что, ну, три в одного при таком счете отдавать это всегда достаточно грустно. И может расстроить... Ну, даже самого такого, знаете ли, прям серьезного каэсера. Главное, конечно, не поддаваться эмоциям и продолжать играть в насиженный для себя КС. При этом у Нукуса из последних денег в данный момент байраунд. И Чингисхан разменялся, забрав Джапу. Попав под -по Адоти. Вот как раз, учитывая, опять-таки, не самые благоприятные условия экономики обороны. Нукуса, то есть... Не, не стоит пытаться разме... Не... Господи, боже мой, кинзот! Дабл кил на USP. У меня аж голос подсорвался, дорогие друзья. Ход же на снайперской винтовке дабл кил. А как хорошо начинался раунд для наманганцев-то. Какая возможность была сбить экономику сопернику. Но, к сожалению, наманган ей этой возможностью должным образом распорядиться, к несчастью, не сумел. Счет 14-11. Жесть! Просто жесть, дорогие друзья. Очень жестко сейчас, конечно, проходит матч. Каждый раунд вот настолько важен для каждой команды, потому что каждый взятый раунд для команды Нукус это возможность выйти на третью карту и пройти дальше по сетке, если они ее выиграют. Для команды Наманган каждый взятый раунд это тоже означает проход дальше по сетке, собственно. И вот вам, пожалуйста, минус отодоти Ну, то есть, как вы можете заметить, не все игроки обороны играют с девайсами Потому что не все игроки обороны успели восстановить себе экономику за предыдущий раунд Так как некоторые погибли Но сейчас поставлена бомба и в теории на манганцев Ну, я не вижу смысла даже пытаться выбивать на самом деле Я бы согласился с отдачей 12 раунда Себе дороже будет, наверное, пытаться сейчас что-то здесь поменять Сайджин остается в соло с одним холспойнтом И успеет ли он убежать? Ну, такой, немножечко сдержал соперников Возможно, даже кто-то из игроков атаки не успеет убежать с точки Б Нет, все успели убежать И, кстати, сам Сайджин тоже успел убежать Но почему я и говорил, что надо идти сейвить? Сколько девайсов было потеряно? Четыре штуки Ну, окей, девайсов изначально было всего, наверное, три На всю команду, да, засейвился Сайджин Но он засейвил ФАМАС Один из тех самых трех. Ну, поэтому, то есть, два игрока не потеряли деньги, три игрока деньги потеряли. Ну, вот как бы поэтому все-таки стоило бы подумать о сейве. Да, это было бы странно идти в четвером на сейв, но это было бы безопасно для экономики. Вот тут Нукус сейчас играют очень неосторожно. Мало того, что произошла отдача 12-го раунда, так при этом, при всем еще и может потенциально быть отдача 13-го раунда, да? То есть сейчас могли бы еще попасть... О, ой, Кензо вновь даблкил с USP. И минус от Сайджина Джина с Фомасик по Адоте. 2 в 2 ситуации, дорогие друзья. Робс забирает Сайджина, Джина. Кензо последний с 40 хелспоинтами. И, как я понимаю, будет сейчас он пытаться открыться... Ну, не совсем со спины, но с интересной достаточно позиции, да, с апдауна. Отсюда хорошая обзорность. Вот как бы одного из оппонентов он уже увидел. И забрал его это минус Эрик... И Эрик нес бомбу, дорогие мои друзья А вот теперь Кинзо начинает играть в хитрого Убегает на другую позицию Но все же мы помним, как Робс Достаточно ловко обыграл ситуацию 1 в 3 Вот если бы сейчас, кстати, Кинзо э, Двигался бы чуть-чуть быстрее Он бы, возможно, либо увидел, либо услышал Передвижение Робса Ой, очень сейчас сложная ситуация С тайминговой точки зрения с тайминговой точки зрения, как не вовремя Робс достает бомбу. Боже мой, какая ирония, дорогие мои друзья. 15-12 на таблон укус. Ну, по ошибке на манганского игрока получают 15-й раунд. Вот это да, дорогие мои друзья. Вот к такому я готов не был. Ну, посмотрим. Посмотрим, что на манганцы сумеют сделать. С тремя диглами и калашом. Оу, Адоти. Ну, забрал в размен, правда. В размен, конечно, э -э Ходжина, потому что пожертвовали как бы Джапой. Минус от Кинзо по Адоте. И вот мне кажется, тут уже поймали дезмораль именно на манганцы. Потому что действия Адоти сейчас никакой логики не вот вообще ни по какой логике не смотрится. Ну, как можно было одному в соло взять АВП и побежать на Б? Не дождавшись тиммейтов, не дождавшись раскидки. Минус азарт, Робс последний. Один в три тащил, один в четыре. Еще не было такого. Но может быть сейчас получится. Нет! Нет, дорогие друзья, и это один-один по картам.